Всем привет, с вами Макс Риск, это Гайд на моде. Всем привет, с вами Макс Риск, канал Риск Старт Зуба. Это прямо основной, ну, в общем, перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк, чтобы не пропустить новые ролики, Новые гайды, это все такие Гайд на моде. Давай, прямо сейчас подпишись на канал, поставь лайк, и тебе с этого сундучка будет то, что у меня. Прям у тебя руки, два, три, два, один, все сделал, молодец, смотри, что выпадает. Фази, у тебя будут фази, смотри. Прикольно, да? Ставь лайк. В общем, новые не добавили, до сих пор не понимаю, так время показывается. Эй, уберите, пожалуйста. В общем, так что тут, все равно идти в бой. Блин, я мог, конечно, улучшить. Ладно, пойдем в бой. В общем, это ход на моде, скажу, как же сыграть за него. Да, сейчас тогда Хуана делаем, Хуана делаем. Что мир, что мир. Вот видите, за нами гонится, один с лица. Смеется, ну и ладно. В общем, не обращайте внимания на него, Просто проигнорируем этого чувака. И можно его убить, кстати. В общем, знаете что, море? Лучше собирать предметы. Я уже говорил о одном ролике. Гайд для новичков, гай для моря. Так, вот видите, не заметил. Так. Уходим, в общем-то. В делаем вот такое. Прямо. Плохую. Точку, в общем, уходим отсюда. И ищем и, и предметы. Чем больше предметов, тем лучше. Вот, видите, предмет получим. Так, тихо тебе. А, ну иди сюда. все я уже понял. Тихо, тихо. Я... О, вижу дробовичок. Дробовичок. Давай, давай, мышка, мышка. Он там. Ага. Бышь. HP, HP сначала регенерация, потому что э, мони умирает умирается очень быстро, так что берите укол, если вы не умеете пользоваться аптечкой, берите укол. Она автоматически убивается, точнее вам используется. Когда вам очень мало хп вы не боитесь у вас есть уколчик. Кстати, это реально круто. Где-то я помню, что я эту игру играл с уколчиками. В общем, отступаем. Блин, попал. Ладно, отступаем еще раз. Так, так. В общем, не атакуем, мы просто прячемся. Вот видите, 5 плюс кубков. Вот как нужно. Собирай предметы, не бояться никсов. Если видите брюкса, уходите от них. Никса можно не бояться. Если не профессионал, то вам плохо будет. В общем, вот такой гайд. Давайте продолжать. Замем топ-5 и тайд рабочий. Все. Топ-10 такой себе. Пока что такой себе. Так, я знаю, там кто-то есть. Тоже прячемся, как и все. Не выходим, не высовываемся. И мышь забираем, забираем за собой, потому что она парит нас. Вот, все. Мышь, мышь тихо. Тихо. Видите, по кругу она, она найбот Так, так. Тихо, мышь, не палимся не паримся. Так, так. Куда мышь? Все норм Пока что все нормально. Карта сужается минус 7, э, 7 игроков живых. Ну все, гайд рабочие Нет, еще 6. Нужно выжить, нужно выжить. Да то что делаешь, мышь, не знает она, сумасшедшая, ну то сюда, то сюда. В общем, ставь лайк, если ты любишь мишей. Их Как его там зовут? Джеки? В общем, он летает, я не могу, можете вы на паузу поставить ролик и подписаться на YouTube канал. Собираем и уходим, уходим. Ну вот или отправляем нашу мышь на поиски этого предмета, аптечки. Быть точным. Так. Кстати, я сейчас тебя могу убить, если что. Что, что делать, что делать? Я хочу пап убить. Мне все равно на него. Я хочу пеппер убить. Потому что пеппер безопомощная. Вот, все, убили, отлично. Собираем аптечку. И уходим. Знаете, у моли есть защита. У моля есть защита. А, у нас есть огнетошитель. Вот в чем дело. А, видите? А, там там брюкс. Если будет брюкс, нажимаем пробел. Ясно вам? И уходим от всех. И кидаемся, чтобы они нас заметили, мы ушли. Я хочу всех, чтобы было всех поменьше к что чтобы была стабилизация. Ну и плюс всех убить еще хотелось бы. А, блин, спалился. Прячусь. Так, так. Все, занимаем топ-1, давай, давай, фона. О, блин, красавчик, красавчик. Блин, больно. У меня еще последний хп, если мне не будут, то все поздно. Ну, в общем, мы хоть топ-2 занимаем. Он, он нереально, конечно, силен. Есть! Я выиграл. Я думаю, что я топ-2 займу. В общем, мой рабочий способ рекомендую подписывайтесь на YouTube канал. Это не мой один канал. Ссылочки в описании. С вами был Макс Риск. Ставьте лайки, комментарии. Подписки. Всем удачи, всем пока.